Здравствуйте. Меня зовут Владислав. Я инженер компании Alter Air. Сегодня мы поговорим о том, что стоит учитывать при проектировании водоснабжения и канализации. Есть две основных вещи, которые очень сильно влияют на проектирование системы водоснабжения и канализации. Первое – это подобранная сантехника, и второе – это расположение данной сантехники в санузле, а именно точные горизонтальные привязки и точные вертикальные зависит от выбранной сантехники первое основное это диаметр трубы которые мы подводим к сантехнике дело в том что у разных у разных леек и смесителей есть разные номинальные и максимальные расходы и мы при проектировании заходим на сайт производителя смотрим какой расход у каждой лейки и, исходя из этого подбираем диаметр трубопроводов которые мы подводим к этой лейке если подобрать диаметр низкого сечения то в данном случае э, создается дополнительное сопротивление в системе, начинается, э, появляется шум в трубопроводах, потому что слишком большая скорость э, воды в, э, в трубопроводе внутри, и из-за этого появляется шум. И э, самое критическое – это то, что э, для леек не хватает воды. И человек не получает того комфорта, который должен был получить там, с данной лейкой. Второе, что а, необходимо а, понимать при выборе сантехники, это а, подключение к самой сантехнике. То есть при проектировании мы а, комплектуем материалом объект, и мы должны понимать, а, какая именно сантехника. Потому что есть 1, 2, три, четверти, дюймовое подключение, есть внутренние, есть внешние диаметры и так далее. То есть при комплектации мы это должны понимать. Теперь по расположению сантехники на объект в обязательном порядке каждый дизайнер должен должен выдавать данные чертежи а именно расположение сантехники и четкие привязки э горизонтальные и вертикальные дело в том что мы не начинаем проектировать объект без данных привязок что э может произойти если данные привязки будут скажем так на пальцах первое это очень важно если у вас встроенный смеситель на раковину допустим Раковь, допустим носик должен быть четко по центру раковины, а он у вас смещен на 3 сантиметра левее. И уже выход воды попадает не в центр раковины, а, там на три сантиметра левее и это очень заметно второе допустим у нас установлена ванна и э, э, были у наших конкурентов такие случаи что слишком низко выводили смеситель и соответственно его не было возможности установить из-за того что ванна мешала этому смесителю э, для его дальнейшей установки если уже смотреть более детальные э, чертежи то есть дизайнеры, которые делают раскладку плитки и, допустим, смеситель должен попасть четко в центр плитки или четко между плитками. Да? И для этого необходима четкая привязка, привязка вплоть до каждого миллиметра. Именно этому стоит уделять большое внимание, потому что в будущем можно избежать огромное количество ошибок и неприятностей. Когда будет монтироваться та же сантехника внешнего монтажа, и как показывает практика, исправить уже практически нереально, либо реально, но очень сложно, дорого и так далее. Дальше, что стоит учитывать при проектировании? Основное по канализации, это ее уклон. Если 50-я труба, то минимальный уклон 3 см на метр, сотая труба 2 см на метр. Если уклон будет меньше, то есть вероятность, что вода сливаться не будет. И, допустим, если стоит напольный трап и уклон канализации меньше, допустим, 1 сантиметр или 2, то вода может просто стоять в душевой кабинке, пока заказчик не выключит душ, да, и эта вода не стечет в канализацию. Она стекать будет, но очень медленно. Также стоит учитывать диаметр трубы, которую мы прокладываем. Если это умывальник, допустим мы выводим канализацию сифона с кондиционера и так далее то достаточно 32 трубы если это раковина на кухне либо ванная то обязательно минимальный диаметр 50 потому что очень большое количество загрязнений которые могут забивать данную трубу 32 диаметр на ванную и на раковину на кухне использовать категорически нельзя 100 диаметр используется на унитаз на инсталляции на унитазы практически Нигде нельзя использовать 90-е углы, потому что в будущем они 100% забьются, и их нужно как-то чистить. 90-ый угол можно использовать только в одном случае, когда у вас фекалии идут горизонтально, и э, останавливается 90-ый угол, э, и они идут вниз, падают то в таком случае забиваться ничего не будет, и использовать 90-й угол можно. Очень частой проблемой, когда мы приезжаем на объект, это то, что вывод канализации поднят высоко над уровнем чистого пола, и нам практически всегда приходится его опускать потому что на объекте присутствуют трапы, ванны. Вывести канализацию а, при таком поднятом выводе практически невозможно. Поэтому это тоже стоит учитывать, выезжать на объект, смотреть а, и просчитывать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Следите за нами в социальных сетях. Всем пока.